Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас скажем так хорошие новости по проекту Asset Coin для тех кто держал монеты и активировал мастерноды, копил монеты. Скоро появится возможность торговать именно бирже А именно как нам обещают, можете зайти в дискорд, всегда заходите в дискорд, я вам говорю, вся движуха происходит в дискорд. Здесь чаще всего появляются новости. То есть бывает, там Twitter может затормозить, либо еще там Telegram, а вот Дискорд постоянно у них влазят новости свежие. Как и обещать нам, 22-25 числа в этом промежутке должна появиться биржа, CoinExchange, биржа хорошая, так что оборот должен быть тоже очень хороший. Кто следит за общим количеством MasterNode, не на данный момент, я не помню, сейчас может даже уже больше стало короче около 500 мастер уже есть то есть представьте сколько монет сколько допустим даже бабла можно сказать нас собирал этот, этот проект так что должно у нас быть все круто в общем дожидаемся биржи и торгуем монетками надеюсь курсы сливать не будут ладно <с pissed> ну пока не об этом также еще интересная фишка но ну, не знаю как-то Интересно это все выглядит. Ну вы понимаете о чем я говорю. То есть Asset Coin стали партнерами Team Just Racing, которые на своем крутейшем Mercedes AMG GT4 участвуют в соревнованиях и пытается всех развалить. Также у них там чемпионаты туры по Европе будут. И самое интересное, что логотип Asset Coin будет здесь вот как на жабрах получается под жабрами с обеих сторон их логотип будет висеть ну как наклейка что то в этом роде не знаю как насчет достоверно эта информация ну, тоже с другой стороны да проект уже довольно таки не первый день раскручен хорошо у проекта бабки есть то есть если они так в такую движуху скажем так влились то это круто мне кажется это неплохой толчок даст для дальнейшего развития проекта. Но опять же, говорю, как бы это немного все сомнительно выглядит. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но самое главное, что в ближайшие несколько дней появится биржа, откроются торги, и тогда уже посмотрим, что к чему. Так, ну, а пока у меня вроде на этом все. Будем закругляться. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.